Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигранта в Америке. И сегодня мы будем обсуждать тему, действительно ли американцы стукачи и доносчики. Или это очередной миф, который поддерживается блогерами, которые рассказывают о жизни в США. Сегодня я заварила себе чай со смородиновыми листьями. Если вы никогда не пробовали чай со смородиновыми листьями, обязательно попробуйте. Это очень вкусно. Вот у меня раньше такого опыта не было. Всегда что-то новое надо открывать. И крючка у меня, видите, какая красивая, специально для вас. Это Норман Роквелл, иллюстратор американский. Очень мне нравится. Мечтаю попасть в его музей. Не знаю, удастся или нет, но будем надеяться, что удастся И если вам интересно, ребята, узнать, доносчики американцы или нет на самом деле У нас красивые орлы летают, извините Доносчики или нет американцы на самом деле, обязательно подпишитесь на канал Поставьте лайк, нажмите колокольчик и оставьте комментарий Ну а мы поехали Вы знаете, мне кажется, это из разряда таких вот мифов об Америке, вот знаете, когда пишут 10 минусов в США, я, кстати, тоже снимала видео на эту тему, можете посмотреть его по ссылочке в описании. Вот всегда, особенно у мужчин-блогеров, фигурирует такой вопрос, что в Америке все женщины толстые и некрасивые. Это первое. Второе, что они едят гадкую еду, невкусную, все ГМО, ничего невкусно, есть невозможно, гадость несусветная. Или, что у них у всех дома картоновые, дуниши, и они как домики нуф и нефнифа нифа разлетятся на куски. Ну, это вот такие вот мифы, скажем так, а мы сегодня с вами будем говорить о доносах. Вы знаете, давайте немножко начнем... Из моего личного опыта, а потом перейдем к более объективной информации. Ну так, вот мой личный опыт говорит о том, что американцы недоносчики. Скажу по-другому. Мы жили когда-то, когда сюда переехали в апартаментах на втором этаже. У меня очень шумные дети, очень шумные, очень-очень шумные. И под нами жила пожилая супружеская пара. Не такого цвета кожи, как у меня. Так вот, понимаете, мог возникнуть конфликт, потому что дети горцевали над ними день и ночь. И они могли бы там обратиться хотя бы в нашу лизинговую компанию и сказать, ребята, вот ну как так жить? Они там стучат, прыгают с утра до ночи, дети верещат, жить невозможно. Нет, они пришли к нам лично и сказали, они могли бы вы так немножечко детей подуспокоить. Ну то есть... Понимаете, когда вам вешают лапшу на уши, что что бы ни случилось, американцы сразу позвонят в полицию и на вас доложат. Но мне кажется, что это очень-очень субъективно. Хотя я не сомневаюсь, что такие случаи тоже есть. Но что вы для этого должны сделать? Наверное, что-то более серьезное. Более того, я знаю несколько семей, у которых тоже шумные дети. И когда не получалось найти компромисс с соседями снизу, Соседям снизу говорили, ребята, выезжайте Ну да, дети, они прыгают, они бегают, они шумят и так далее Это вот такой мой первый случай Второй случай Вам очень много раз рассказывают о том, что если ребенок придет в школу синяком Все, проверка, ребенка заберут в приемную семью И вы, вас вообще ставят без детей и так далее и тому подобное Это такая же чухня, скажем так ну это бред, потому что дети бьются, дети падают, дети оставляют синяки Я не слышала ни одного такого случая, чтобы из школы Ребенок в школе кому-то пожаловался, приехали органы опеки или милиция Или кто за это отвечает, и ребенка забрали У меня у подруги был такой случай Они когда только сюда переехали, ее сын играл в футбол с мужем и как-то он очень неудачно упал там конкрет, с конкретным переломом. И когда они его везли к врачу, там уже назначили проверку полицейскую, но ждали репорт от... то есть их опросили, как это все произошло, но ждали репорт конкретно от врача, мог быть такой перелом быть сделан. Ну, как бы насильственным способом. И то это очень редкий случай, который на самом деле здесь происходит. У меня когда-то младший сын вывалился у мужа из рук вот так вот об э, косяк двери. И вот так вот у него шрам на лбу. Мы приехали туда, нас спросили, как, что произошло. Мы объяснили, рану зашили отправили домой. То есть это, знаете, э, я так думаю, что на, кого, на какого врача попадешь, какого рода травма и так далее. Более того, многие рассказывают, что Ой, в Америке дерево свое не спилишь, потому что американцы сразу вызовут полицию, и вообще там огород не посадишь, капачки не вырастешь и так далее. Не знаю, ребята, всех моих знакомых, у которых есть дома, сажают и огороды и деревья сами обрезают, и более того, их сами пилят. И Опять же, никаких, никогда не было таких случаев. И вообще я вот в таком бытовом окружении своем, я таких случаев не знаю. Но что есть на самом деле и что происходит сейчас в Америке, что мне очень не нравится. Это пагубное влияние соцсетей. Скажем так, на работе у меня... Был уволен мальчик, потому что он начал в своей социальной сети под названием Facebook переругиваться с какой-то девочкой. И я допускаю, что он мог что-то написать, что-то не очень приятное. Но опять же, это не была угроза ее жизни. То есть это было такое, я думаю, что легкое оскорбление эта девочка позвонила в нашу компанию и сказала, вот вот этот, а вот этот мне, вот там вот в сети такое-такое написал несмотря на то, что она сама ему там написала в три раза больше, этот мальчик был угоден закладывают ли они на работе вопрос вы знаете, я не знаю, можно ли сказать, что это словом, назвать словом донос или словом закладывают, но периодически они друг на друга пишут репорты. Ну, то есть э, репорт типа Вася Пупкин сказал, что я страшная или глупая, или еще что-то такого, вот такого рода э, репорты они пишут. Э, или он меня так обозвал, вот так обозвал, он сделал то-то и то-то. И при этом при всем, наверное, из Моего коллектива, там, который состоит, ну пускай 100-150 человек, 20% это сделают, 20% это не сделают, 20% поведут себя как русские, подождут после работы или позвонят мужу и скажут, что он меня обидел. Ну вот, вот такого рода все. В этом отличии очень сильно больших нет. Хотя, опять же могу сказать что есть у них понятие и сныч, по-моему, я уже даже не помню, как это называется, и крыса, и так далее, когда, э, ну, допустим, ты приходишь на работу, тебе говорят, ой, ты только ничего при Джанет не говори, потому что она же сныч, она же пойдет, она же менеджерам все доложит и расскажет. Ну, это естественно, но это есть и в России я сама как руководитель постоянно сталкивалась с тем что сотрудники приходят и кто-то про кого-то что-то все время рассказывает ну, такой неотъемлемый процесс бытия и неотъемлемый рабочий процесс но опять же вернемся к социальным сетям то что сейчас происходит в Америке что мне очень не нравится что за комментарии людей под фотографиями, за их переписки, за высказывание их позиции в соцсетях их начинают увольнять с работы. Но как об этом узнают работодатели? Ой, очень просто. Люди, которым это не нравится, находят, а в фейсбуке очень часто американцы пишут, работают там-то, на такой-то там должности. Так вот, они начинают звонить, человека увольнять. Мне пришлось из своих друзей удалить одного парня, который просто мне стал очень неприятен. Парень не белокожий, очень своеобразный. Очень своеобразный. Слово «своеобразный» – это мало сказано. Знаете, вот такой человек, у которого все сыпется из рук, он бывший зависимый, он там… Что-то у него все получается, не получается. Вообще, короче, куку или толпит, как бы сказали американцы. Но вот я вам хочу сказать, что вот этот молодой человек с кем-то там переписывался, и женщина, с которой у него была вот эта вот не переписка в соцсетях, сказала ему слово на букву «Н». «Ой, что тут началось?» В общем, он увешивает вот такой пост, ее фотографию, эту переписку. «Ребята, давайте все дружно соберемся, давайте все дружно а, найдем, где она работает, потому что в Фейсбуке у нее не было места работы». А, и тут такая свора, знаете, человек из 50 подключается к этому. Я вот звонила ей туда-то, она там уже не работает. Я вот там это... Она вот в таком-то городе живет. То есть начинается обыкновенная натуральная травма. Я для того, ведь увольняются работы не только за вот такие вот нехорошие, скажем так, в Америке слова, а вывольняют с работы просто людей, которые высказывают точку зрения, зрение отличную от сегодняшней конъюнктуры, типа. Типа не Black Lives Matter, а All Lives Matter, к примеру, да? Не все жизни, не черные жизни имеют значение, а все жизни имеют значение, грубо говоря. И мне очень нравится, что сейчас на ТикТоке и на Фейсбуке очень много появилось видео, когда... Вот пошел вот этот список с данными людей, с их фотографиями, с профайлами их из этого же Фейсбука. И танцы, что ее уволили, ее уволили, ее уволили. Who's next? Реально? Ребята, реально? Понимаете? Ну вот я говорила о вот этом своем бывшем сотруднике, очень большом своеобразном молодом человеке который не способен даже на такую работу но тем не менее за счет вот этих вот доносов в организации где люди работают за счет вот этого вот э, стукачества он может добиться того что даже хороший специалист потеряет свою должность и это наверное неправильно но допустим когда я сюда приезжала и э, какие-то родители мне рассказывали, что э, ну вот если какой-то конфликт происходит, то ребенок в Америке, он привык, что он должен подойти к учителю и рассказать, что там Вася Пупкин меня толкнул, или Джон Брайан меня там обозвал нехорошим словом. То есть их с детства учат, чтобы они подходили и всю эту информацию давали. У нас... В нашем детстве это было стыдно вспомните фильм чучело не дай бог кто-то что-то расскажет это вот был бойкот и считалось что этот человек вообще вообще за гранью должен быть за гранью коллектива но вы знаете даже я живя в америке поменяла свое мнение объясню почему потому что иногда это спасает от буллинга я не знаю есть ли хоть один человек В России, который бы в школьные годы Не проходил через буллинг В той или иной степени Которого не обзывали бы там Толстым, потому что он толстый Которого бы не третировали За счет того, что он лопоухий Или из-за того, что он Из кавказской семьи Или из-за того, что у него большой размер ноги Или еще по какой-то причине Мне кажется, вот в эти детские годы, когда нет у детей еще понимания и грани, что такое жестоко, а что такое нормально, что такое юмор, а что такое оскорбление, это очень часто случается. И вы знаете, ну ведь мы все через это проходим, но как мы это все переживаем? Какими мы выходим после этого всего? И до какой степени это все развивается? Вы знаете, наверное, не так уж и плохо, что дети при любой ощущении дискомфорта бегут к учителю и ему об этом рассказывают. Потому что нормальный педагог, он всегда предотвратит эту ситуацию. Вот представьте, допустим, приходите вы в школу, вот, допустим, русскоязычный ребенок иммигрант Приходит в школу, ничего не понимает на, русском, на английском И говорить не может И его начинают булить Ой, он не понимает, вообще он не понять, Что он хочет, что он говорит Начинают над ним смеяться Потому что он просто не такой, как все И вы знаете, если этот ребенок будет чувствовать, что он всегда может обратиться к учителю, и учитель его поймет, наверное, вам бы как родителю, мне, допустим, как родителю, было бы гораздо спокойнее, чтобы учитель обо всем об этом знал. Поэтому вот в этом плане я поменяла свою точку зрения, и я Могу честно сказать, я считаю, что мальчики подраться и девочки подраться должны в определенном возрасте. И есть возраст, когда ребенок начинает всякие ругательные слова говорить и еще какие-то. Но если учитель адекватный, он тоже понимает, что это нормально для определенного возраста. И он из этого не делает, сло, из этой мухи слона. А если учитель неадекватный, но ему там подойдут, скажут там вот... Коля сказал, что я там э, косоглазый, и учитель из-за этого раздует вот такую проблему вместо того, чтобы погасить, это, наверное, плохо, потому что учитель все-таки это человек, который должен обладать квалификацией и понимать, что то, что там ребенок в определенном возрасте скажет сегодня, не обязательно он об этом это скажет завтра. И то есть эту ситуацию разрулить и сделать так, чтобы ребенок больше не хотел никого не ни обзывать, не пить, не оскорблять и не толкать. В общем, вот так мы поговорили сегодня с вами душевно про доносчиков и про стукачей. И я вас еще раз хочу, вам еще раз точнее хочу сказать, что я допускаю, что у людей были ситуации, когда на них делали репорт в полицию и так далее, и они этого не ожидали. Но я вам хочу сказать, что вы столкнулись с неадекватным меньшинством, потому что сколько я здесь проходила ситуация. В основном все американцы сначала приходят и разговаривают на тему того, что их что-то не устраивает. Ребята, это была Вероника в США. Мне очень приятно было быть с вами сегодня. И сегодня какая-то такая... В общем, короче, мне было очень приятно. Давайте до воскресенья. В воскресенье я выпущу новый ролик. Пока-пока. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий. Я читаю их все. Мне очень важно знать наше, ваше мнение.